с вами я Cartoon Games и пока моего коллегу ютубера насилуют гей, а! я решил продолжить прохождение террарий. Итак, в прошлой серии мы успели только построить дом, обустроить его и заселить туда пока что одного нипа. Но сегодня я попробую найти некоторые ингредиенты для дальнейшего выживания. Также может быть сегодня сделаем призывалку, если найдем все нужные ингредиенты и снаряжение потому что мне нужно оружие посильнее ведь медный поврежденный меч это вообще говно какое-то я уже и забыл каково это дыраться медным мечом но сегодня все будет по-другому ведь я нарублю немного дерева уйди отсюда слизень, задолбал так и Чё? А, я хотел нарубить дерево. Нарублю немного дерева, пойду опять в пещеры, как в прошлый раз, но не в свою импровизированную, которую мне предложили сделать вторым входом, а в ту, которая недалеко от моего дома. Там намного больше ресурсов, поэтому именно туда сейчас я и направлюсь. Так. В прошлой серии мы там сильно прокопались, да? Нашли э, много олова. Да, олова. Так, а вот сюда, я, кажется, не ходил, да? Я уже и не помню. Сюда, я кажется, вот в этот... А, это тупик. Ясно. Это тупик, все, ясно. Блять. Хорошо, тут вода. Я бы ее везде вот так вот разлил, чтобы не.. Блин. Не тупить. О, что это? Ну-ка. Что это? Что это? Кажется. Кажется, это что-то. Цвинцовая. О! Свинцовая руда! Сделать как? Наковальня! Во, наковальню сделать! Я вспомню, почему в прошлой серии я не сделал ни меча, ни, ни брони. Наковальню забыл. Потому, что нам нужна наковальня, а, либо железная но это мне кажется сложнее чем свинцовая либо свинцовая она проще будет еще сделать, сделать. что-то сегодня что-то сегодня не собранный какой-то ладно постараюсь по ходу ролика собраться а ясно а, нашел все Недостатки свинцовой груды найдены. Ч ⁇ я сказал? Ладно. Так. А, это здание. Это комната. Это комната. Блин, насколько мелчная Последний блокового Да буду. Ладно. Про мою жадность поговорим как-нибудь потом. Сейчас нам надо добыть свинца. О, золотой золотой сундук. Возможно, там херня, а возможно, там не херня. Логично. Сейчас, погоди. Опа. Так. -с. Так. Забыл, как ставить факелы. Прошло несколько дней. Я забыл, как ставить факелы. Фак. А! Это что? Ебать! Вы понимаете, что это? Это зеркало. Это, зер... это зеркало? Зелье цвета? И говно? Отлично. Но это зеркало. Я сейчас... Я вот один раз махну... посмотрю в него, и все, я дома. Мне мне мне нравится такой подход. Там вроде ничего нет, да? Я туда не хочу спускаться, просто подумаем, что там ничего нет, да? А, нет, там что-то есть, что-то есть, я вижу. Я вижу. Там что-то есть, да? Да, они чуть меня опять не обманули. Но там что-то есть. Я уже почти поверил, но нет. Я не дурак. Я дурак я могу поставить факел но я копаюсь в темноте дегенератизм новая болезнь а что... что я тут а у меня серьезные проблемы я ведусь на всякую хе меня обманули уже дважды так надо будет быстрые кнопки в следующем видеоролике сделать. Ч ⁇ это? Рубин. Я уже рубин нашел. Не знаю, зачем он мне. Напишите в комментариях, если вы знаете, потому что я не помню. Это прекрасный байт на комментарии. Еще. К тому же. Я вот там что-то есть, я уверен. Хотя это опять может быть... Грубая, просто обман. О, какая полезная вещь веревка. Кто-нибудь использует веревку вообще? Так, сейчас бы мне бы крюкошку, кошку, конечно. Вот это было бы неплохо. Либо зеркало, а оно у меня есть. Сольем воду в, в тапочке и пойдем дальше. Кстати, тут золота много. Из золота можно неплохой золотой меч сделать. Я знаю. Это я знаю. По своему опыту. Правда, я сейчас в жопе. Но золото все решает. И на этом моменте мой кирпич на пальчиковых батарейках решил сесть. И я не смог записать, насколько же я был золот. Ну, может быть оно и к лучшему Но когда я нашел зарядку, я Пещере? все таки продолжу в запись Так, а вот сундук Кстати, мне понравился сундук, поэтому я его поставлю И буду складывать в него всякое барахол. Так, поправим мой дом Который я поправил, но не сохранился Опа Так А вот эту статую просто рядом я знаю, что их потом можно будет активировать, но сейчас мне на это нет времени. Ага. И что он делается? Слушай! Я могу сделать лук. Точно. Сделаю лук и ее... Ее. Нифига, нифига, да? Лук и... Так, теперь... Так, оловянный меч. Тяжелый верстак. Кстати, неплохо было бы сделать. Тяжелый верстак, оговенная. Давай свинцовый меч, потому что это самое главное сейчас. А потом броню. Только шлем и нагрудник смог сделать. Да. А что из свинца я не делаю, действительно? У меня же есть серебряный меч и серебряный короткий меч. Зачем я тогда сделал свинцовый? Потому что у них один одинаковый показатель, понятно. Надо будет потом еще костер сделать для бафа. И сделать, сделать броню. Броня. Броня нам нужна. Обязательно. Давайте оденем наши сапожки. Чтобы не быть таким. Э, чумом. А, так, поставим золотой сундук. Чтобы казаться богатыми. И поставим люстру. Вон ту комнату, где неровные факелы как раз-таки. Потому что там они меня будут выбешивать, постоянно. О, а может Вот так сделать? Да, слышь, смотри. Вот так. И вот так. А потом вот так. О, как это красиво. М -м. Так, я их положу в сундук. Сундук. Склад. И сделаю такие же, но красные, чтобы глаза вообще выедало. Сейчас. О, -о, -о да. Хардкор. Сейчас. Опа. Проверим ваши глаза. Так сказать. Опа. Вот. Пойдет, ну, не очень красиво, но он пойдет. Пойду в другую сторону, я же ее не смотрел. Смотрел, но там пустыня, но там не так опасно. Правда, вчера я там сдох, ну, насрать. Ты иди вчера в прошлом ролике. Ну, насрать, у меня теперь нормальный меч, я могу надавать всем похлебал и просто уйти. Посветим помещение. Веревка, веревка. Гениально. Ничего больше положить не могли, да? Сейборо более-менее. А Более руда, ну такое. Тут, тут, тут какая-то руда. руда. Неплохо. О. Комната? Да, комната. Это везение? Это везение. Так. Ты взял регенерации, себе на слиток и... Да, ёшкин кот. Я, от удивление, опять зарядку уронил. Твою налево. Это такая хорошая вещь. Она мне сейчас поможет так. В битвах особенно. Потому что ужасный гриб. Что если а можно скартить? Мне интересно. Так, золотой сундук заберу. <coughs> Ибо нефиг. Картина. О, еще пара. Еще барахло. Почему бы нет? Земля. получила. Так, я говорю, спускайся. Так. Ну вот и все. Я босса сегодня хотел вызвать, но я чувствую, не получится, потому что я хожу по всяким пещерам и так далее, и ничего особо не делаю. Зато и нашел. аметист это аметист это аметист или не аметист это аметист это хорошо наверное и так пожалуй на этом закончим всем спасибо за просмотр в этом видео мы к сожалению не убили глаз к туху эту гвозницу сразу но следующее обязательно сделаем это сделаем но, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И жмякайте в колокольчик, если вам нравится мой дом. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Геймс, И всем пока-пока.